Вот так-то лучше. Какой реализм, залупыч, ты носатый, он по факту уже мертвый, это не живое существо. У него мозгов нет, почему он должен умирать? А у От тебя есть? В голову, <свист> человек, станет про реализм у тебя есть? Так, э, чел, ты не понимаешь, блядь, э, если он умер, значит у него уже... Короче, ты тупой, ты пиздец тупой. Если, если блядь, человек или животное или что угодно умерло... То у него кости и т.д. мясо, оно все разлагается, оно все слабее становится постепенно. Если он давно уже мертвый, я должен ему пару раз выстрелить в голову, у него башка разлететься должна. У него там ничего не должно быть, понимаешь? Она просто разлетается на куски, ее разъебывает. Типа кости уже слабые, все слабое. А у него вот так -то живучесть такая. Тут не разрабы дауна, а ты даун. Какой хард. Казуалы Чафа, иди, играй в Дарк Саус. Перекачаем. Трохнет, как секира, ей будет ныть. Сейчас грабаш Что? возьм, ты будет говорить нереалистично. Просто казуал, не игравший в хард. Что, блядь? Ты, ты кто вообще, блядь, тупой даун? Я все игры прохожу на харде, я уже проходил два Resident Evil'а, ремастер второго и седьмой. Оба на, на самой высокой сложности. Тупой, блядь, тупой гондон, иди нахуй. Просто, блядь, тролив меня, а я ведусь.